так ребята приветствую как дела как настроение в сегодняшнем видео я вас научу как безопасно хранить криптовалюту покажу вам такой некий гайд по кошельку ledger nano x объясню как им пользоваться как его настроить очень полезное будет видео поэтому уже заранее прожмите лайк подпишитесь на канал то есть здесь можно хранить не только биткоин и много другую криптовалюту есть еще такая версия ledger nano s я же приобрел ledger nano x это более обновленная, усовершенствованная версия. Здесь и больше памяти, и больше можно приложений установить, и, соответственно, больше криптовалюты хранить. И здесь, ну, Bluetooth, разумеется, есть. Вот, также аккумуляторы есть встроенные, то есть можно, там, периодически, там, подзаряжать этот кошелек и пользоваться им, да. Ну, естественно, нужно скачать еще предварительно приложение на свой, там, Android или на свой iOS. На iPhone можно тоже скачать. И уже сделать так сказать соединение по Bluetooth управлять своим кошельком через телефон то есть очень круто очень здорово также ребята привод покупки дают в вот такие некие брошюрки куда вы обязательно там можете записать там свои секретные фразы во время создания кошелька да И эти сид фразы вы обязательно сохраните в надежном месте и в случае чего, если вы где-то там флешку потеряете, свой кошелек, то вы всегда можете восстановить свои деньги. Имейте это в виду. Вот, данный кошелек, ребят, где я приобретал. То есть, есть такой прикольный сайт ру То есть, это не реклама данного сайта. Это просто я вам, ну, просто делюсь информацией, где я данный кошелек приобретал. Очень достаточно быстро ребята доставили с Москвы, там, буквально за две недели. Круто, здорово. Вот, вот то есть, от официального производителя французский кошелек, ребят. То есть, не покупайте, где, где попало, как бы, Потому что много подделок очень. Давайте перейдем к гайду. Как им пользоваться? То есть, когда вы запускаете кошелек, когда вы запускаете кошелек, то есть, тут есть такие две кнопки, которыми можно меню влево-вправо щелкать, выбирать. И есть такая вот фраза «Setup as a new device». То есть, это значит, что, допустим, у вас новый, новый девайс, вы только что его приобрели, то вам нужно создать аккаунт. Нажимаем сюда, в случае, если вы только создаете. А если у вас, к примеру, уже есть кошелек, и вы хотите восстановить, то уже такая кнопка, как Restore from, Recovery your phrase, позволит через ваши фразы, которые вы сохранили, восстановить ваши деньги. Имейте это в виду, то есть не путайте. Вот. В нашем же случае выбираем «Setup as a new device». Дальше, дальше система нам предложит создать пин-код. То есть пин-код создаем от 4 до 8 цифр. Ребят, от 4 до 8 цифр тоже влево-право клацаем и выбираем ту или иную цифру, которая вам нравится для пин-кода. Вот. Также можно удалить эти цифры Иначе. и так далее. Ребят, повторяем этот пароль. Все, дальше нам нужно прописать 24 секретных фразы, тоже влево-вправо. Вправо, вернее, двигаемся, переписываем вот эти все э, фразы на листик внимательно. То есть 24 слова система тут предлагает. Далее, соответственно, далее, соответственно, соответственно, нажимаем подтвердить эту фразу, подтвердить эти фразы и все. То есть э, ваш девайс готов к управлению, ну, к использованию. Все. Далее здесь э, уже по функционалу пробежимся. Что тут есть такого? что нужно знать. Да. Ребята, обязательно после того, когда вы э, создали кошелек, обязательно нужно нажать на две эти кнопки, чтобы его перезагрузить. То есть зажимаем, э, мы выходим на главное меню. Дальше тут мы видим, э, здесь в разделе Allog Device можно э, ну, то есть, блокировку кошелька там, сделать там, 10 минут, 5, 2 минуты. То есть он через определенное время будет сам блокироваться и заново вам нужно будет вводить пин-код. Дальше, то есть уровень батареи, здесь можно посмотреть. Дальше здесь у нас девайс, как называется наш. Bluetooth, соответственно, подключен, не подключен. То есть enable это подключен, disable это отключен. Также это отключить непосредственно. Это вернуться в меню там, где наши кошельки. Как создавать кошельки я далее расскажу. То есть нам нужно сейчас перезагрузить. Нажимаем, зажимаем две кнопки. Все, наш кошелек отключился. Так же самое его включаем двумя нажатиями. Вот смотрите, как вводится пин-код. То есть вот такими вот вправо-влево можем контролировать цифры. Выбирать, да? То есть выбрали, допустим, нажали двумя сразу. Чик. Влево-вправо там. То есть чтобы удалить, допустим, прошлую цифру, можно выбрать просто на стрелку нажали. Стрелка там, видите, отображается. И опять зажимаем две кнопки. Она удаляет то есть понятно да, как удалять смотрите данные кошельки я их заранее установил далее расскажу как я это сделал то есть у вас изначально будет два меню то есть install приложение и контроль а, центр то есть приложение обязательно установите уже на свой телефон дальше контроль центр что это значит нажимаем две сразу кнопки здесь мы можем посмотреть настройки девайса а, время блокировки изменить батарея, это я вам, в принципе, и показывал, нас интересует а, settings. То есть здесь есть general настройки, есть security, есть а, кнопка назад. То есть давайте по порядку general. То есть device name, а, battery server, то есть это можно, здесь я, в принципе, этим не использую, там тут можно сбросить все, а, настройки, если вы хотите подарить кошелек, допустим, да, а, several number, здесь можно посмотреть серийный номер, информацию об устройстве и так далее. То есть здесь, в принципе, ничего такого нет. В разделе Security можно изменить пин-код, можно э, изменить сит-фразы, э, можно изменить время блокировки, э, можно полностью удалить все кошельки. То есть нам, ну, в принципе, тут ничего не нужно. Нажимаем Back. Нажимаем Back. Выбираем Install App. Все, и параллельно на компьютере, о, на телефоне запускаем приложение включаем э, Bluetooth. Также, ребят, подписывайтесь на наш телеграм-чат, где мы с партнерами зарабатываем биткоины. Очень классная, прозрачная, надежная схема. Можно с небольших инвестиций сделать очень много битков. 2, 3, 5, 10. Поэтому вступайте в чат за подробностями. Итак, продолжаем к нашей теме. Чтобы начать синхронизацию, скачиваем приложение. Переходим в этот пункт. Далее нам нужно нажать continue. Подтверждаем. Дальше нам нужно тоже выбрать ledger nano выбираем данный раздел дальше подтверждаем синхронизируемся через по Bluetooth, так сказать дальше выбираем приложение nano ну как у вас там будет приложение называться я не, не знаю то есть выбираем название ваше приложение нажимаем continue дальше ребят тут в общем самое главное что то есть можно свое устройство переименовать то есть можно только переименовать только здесь Дальше мы видим список приложений, кошельков различных криптовалют, биткоина и так далее, которые можно здесь установить до 100 штук. Также есть раздел Uninstall, где можно удалить в случае чего, в случае желания тот или иной кошелек. Это все находится в разделе менеджер, можно там это все мониторить. То есть в данном разделе можно мониторить, какие кошельки вам нужны, какие нет. Вот здесь же, в данном разделе аккаунты, мы можем мониторить, видеть, какие у нас есть аккаунты, какие кошельки есть. Допустим, нам нужен биткоин-кошелек, хотим сюда перевести деньги. Выбираем биткоин-кошелек. Вот Система дальше нам выберет устройство. Выбираем наше устройство, через которое будем делать синхрон. Выбираем приложение на своем устройстве. Нажимаем две кнопки одновременно. Дальше нажимаем «Continue» на приложение в телефоне. Дальше нажимаем «Receive», то есть «Получить». Система сгенерирует нам при этом адрес биткоина, который копируем, и на него уже можем деньги с биржи, проекта, кошелька другого и так далее, и так далее. Вот. То есть этот кошелек даже отображается на вашем устройстве Ledger Nano X. Вот. Вправо щелкнули один раз – все, нажимаем две эти кнопки два раза одновременно. Вот, после чего можно из этого окна выходить, нажимать Close. Ну, в случае уже необходимости. Также можно скачать и кошелек, в приложении, вернее, дескопную версию на свой компьютер. То есть можно через компьютер управлять своими транзакциями. То есть то же самое, такая же настройка. Нажимаем добавить кошелек, добавить счет. Допустим, биткоин добавим, да? нажимаем подключить. Вот, после чего обязательно вставьте ваш Ledger Nano X в компьютер, иначе будет не Connect, не будет connect -а. Подключили компьютер Ledger Nano X по кабелю, все, дальше галочка прошла, после чего идет синхронизация, мы видим, да, то есть ожидаем определенное время, то есть дальше на кошельке нужно будет подтвердить двумя кнопками, что происходит синхронизация две кнопки одновременно нажимаем после этого нажимаем приконнектиться то есть ожидаем последнюю фазу и нажимаем готово вот после чего биткоин кошелек добавили мы в свою десктопную версию приложения и можем здесь в принципе управлять своими деньгами нажимаем на биткоин если мы хотим его к примеру получить то есть это аналогично и ко всем другим криптовалютам относится все, после чего нажимаем раздел «Получить», система сгенерирует нам адрес, то есть опять идет еще одна синхронизация, система сгенерирует нам адрес, то же самое сюда, непосредственно можем отправлять деньги, биткоины с биржи, проектов разных и так далее, переводы делать. Все, и они будут отображаться у вас на десктопной версии. Как выйти отсюда? Нажимаем две кнопки на Ledger Nano X одновременно Approve, после чего появится окошко закрыть данную вкладку. Все, на этом все, ребят. Дальше у вас там вы можете управлять своими деньгами в как в десктопной версии, так и в мобильном приложении. И таким образом можно безопасно хранить свои активы на устройстве Ledger Nano X.